Ребята, всем привет! Вы на канале Самовар. И сегодня с вами видео расскажу, как э, убрать иероглифы на Windows 10. Я установил чистую операционную систему Windows 10 и у меня в некоторых приложениях выскакивают иероглифы вместо русского языка. Вот, допустим, запустил я установочник Sims 4 и, как вы видите, у меня появились иероглифы. Нажимаем там продолжить э, и вот, ну, допустим, здесь у меня опять также появляются иероглифы. Как это убрать? Э -э нажимаем Пуск, вводим панель управления, э -э далее переходим в региональные стандарты, затем нажимаем дополнительно изменить язык системы и вот здесь ставим галочку бета-версии использовать Unicode для поддержки языка во всем мире. Текущий язык системы, также ставим русский. Русский, ок. Okay. И перезагружаем с вами компьютер. Итак, ребят, перезагрузили мы компьютер. Вот я еще раз на примере Sims 4 открываю. И у нас уже с вами показывает установить и выход. И также здесь у нас кнопочка горит установить на русском языке. Вот таким методом можно убрать иероглифы и поставить их русским языком. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!